Здорово. Ну, как ты? Наконец-таки чудо свершилось. Наконец-таки на Барвихе выпал снег и наступила зима. Ты только посмотри на всю эту красоту. То, что я сам сейчас наблюдаю на Барвихе, словами это не передать, да и в принципе говорить тут не о чем. Поэтому пока! да ладно шучу сегодня мы с тобой быстренько пробежимся по обновлению на Барви ХРП, расскажу тебе о том что изменилось что нам добавили В частности о той самой новой кнопке дрифтинга что это такое с чем это едят и как вообще и пользоваться ну и по традиции не забывай про розыгрыш на 500 тысяч рублей который я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике условия ты видишь на своем экране но ну а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице ВКонтакте, ссылочка есть в описании если ты еще по каким-то причинам сам не смог обновиться и лицезрить всю эту зимнюю красоту на Барвихе, то сделать это довольно просто. Удаляешь свой старый лаунчер, который у тебя сейчас стоит, а если стоит, ставь лайк, и после чего по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии под данным видосом скачиваешь новый лаунчер и устанавливаешь на свою мобилу, он и выдаст тебе сразу обновление на Барвиху. Все довольно просто и быстро, после чего ты сразу сможешь лицезрить, как и я, всю данную красоту. Обнова вышла Абсолютно на всех серверах. Как я и говорил, нас с тобой ожидает вот такой вот новый красивый загрузочный экран, а после вот такая вот незабываемая красивая зимняя атмосфера. Я не могу сказать, что добавили в этом обновлении какие-то новые крутые работы или новые крутые механики, но добавили наверное одно и самое главное, что в корне меняет полностью весь экспириенс, который ты получаешь от барвихи. А именно зимний маппинг, зимний сеттинг и в целом незабываемый потрясную атмосферу эта зима серьезно отличается от всех предыдущих нам полностью с тобой перекрасили карту в белый цвет вот так теперь вот она выглядит все это довольно круто детализировано и разработчикам огромный респект за это деревья и дороги усыпаны снегом ты только обрати внимание как теперь вообще выглядят дороги на барвихе настолько детализированной зимы я не видел еще ни на одном мобильном крмп также добавить падающий снег и настроить его интенсивность ты можешь через настройки клиента Здесь все будет зависеть конкретно от нагрузки на твое устройство, насколько мощный твой телефон, на котором ты играешь. Я не так давно обновился на новый крутой геймерский девайс и сегодня я могу лицезреть барвиху в 90 кадров, от чего получаю незабываемые положительные эмоции. К сожалению, думаю ютубчик не сможет передать тебе все 90 кадров, а скорее всего только 60, и навряд ли ты видишь то качество, которое вижу я. Но скажу тебе одно, с выходом данного обновления, протестировав его время я не заметил ни одного краши или вылета я не заметил каких-то серьезных просадок fps даже в довольно людных местах барвиха продолжает выдавать нестабильно в районе 90 кадров что конечно же не может не радовать и только посмотри на то как украсили барвиху в этом году в крутых и популярных местах нас с тобой ожидает огромное количество новогодних подарков снеговиков и украшенных новогодних елок кстати как мне сказали вот эти новые елки которые раскидали по всему новому острову, конкретно в поселке Gold Village, конкретно на гоночном треке, а также у Бурынка, они крайне отличаются от тех, которые нам добавляли уже в прошлом году, которые сейчас находятся в Мурино и в Барвихе. Эти же елки на новом острове они анимированы, и в вечернее и ночное время на Барвихе они мерцают вот этими огоньками. Выглядит это безумно круто. Если ты еще этого не видел, обязательно советую тебе все это дело затестировать сегодня вечером или ночью. Насколько мы с тобой оба знаем, Барвиха особенно красиво в вечернее и ночное время, а еще больше она особенно красиво конкретно в зимний период. Что касается дрифта и новой кнопки, которую нам добавили, я с самого начала вообще не понял, как данная кнопка работает и зачем она здесь. Но как мне объяснили сами разработчики, данная кнопка была введена как альтернатива для смены летней и зимней резины, то есть теперь нам с тобой не обязательно, как раньше ехать в шиномонтаж и переобувать резину, а достаточно просто сев в свой автомобиль нажать вот эту кнопку которая в принципе выполняет данную функцию грубо говоря ты нажал один раз эту кнопку ты переобулся в летнюю резину и твоя машина начинает дико дрифтить если ты повторно нажимаешь на эту кнопку то у тебя включается уже зимняя резина и после чего соответственно твой автомобиль будет более устойчиво держаться на дороге довольно круто довольно удобно не знаю опять же насколько это реалистично и как зайдет это игрокам но как лично я понял разработчики нацелены на то чтобы максимально управлять растить этот геймплей для игроков. Какие у тебя мысли на этот счет, обязательно напиши мне в комментариях. Естественно, самое популярное место для дрифтинга – это рыбалка. Как и в прошлом году на рыбалке у нас с тобой замерз весь пруд, и теперь у нас с тобой там конкретный скользкий лед, где мы с удовольствием можем с тобой подрифтить на любом своем автомобиле. Конечно же, Rolls-Royce Cullinan не тот автомобиль, на котором стоит заниматься всем этим делом. Лучше всего для этого подойдет какая-нибудь заниженная жига. Напиши мне в комментарии, подготовил ли ты уже какую-нибудь себе дрифт корчика этой зиме. Короче, как я тебе в принципе и сказал в самом начале, словами не передать те эмоции, которые я получаю на сегодняшний день от Барви RP, я безумно долго и с нетерпением ждал эту зиму. Мне очень было интересно посмотреть, какую зиму конкретно покажут разработчики нам в этом году. И сейчас я могу сказать только одно, я приятно удивлен. Благодаря данной зиме. Зимней атмосфере на Барвихе РП на сегодняшний день. Мне появляется желание просто зайти и поиграть, просто покататься по этой зимней Барвихе, просто испытать этот экспириенс и получить вот эту вот долю положительных эмоций. Ну а впереди, соответственно, нас с тобой ожидают новогодние каникулы и новогодние праздники. И наверняка разработчики на них готовят для нас с тобой что-то новенькое и интересное. Но обо всем об этом мы с тобой будем говорить уже позже. Какие эмоции от данной обновы испытал ты, обо всем об этом напиши мне обязательно в комментариях, я с удовольствием почитаю. Ну а на этом у меня пока что для тебя все, пока.